Приветствую всех! И давайте продолжим систему вооружения. И в этом уроке мы добавим холодное оружие для того, чтобы у нас уже были оба класса готовы и мы могли с ними двумя работать. У нас есть Static Mesh. Давайте добавим сюда какой-то Static Mesh, хотя я думаю, мы можем сделать быстро в блендере болваночку поскольку если мы добавим кубик нам нужно будет изменять его размеры все равно это будет выглядеть не так как хотелось бы давайте все удалим сделаем это максимально быстро сразу добавим манекен манекен 0 shift A. давайте с кубы начнем сразу отмасштабирую его перемещу к руке И сделаем что-то нечто похожее на нож. Ну, похоже это больше на меч, но нам это роль не играет. По крайней мере, это не куб. Айтем сразу в нулевые координаты это все. И смещаем j по y. Пускай это будет knife. Переносим mesh. Pipeline, centonreal. Так, Weapon, статик меш, сразу выбираем кнайф. И найф нам важно, чтобы у него ручка была вверх, то есть лезвие должно смотреть вверх, скорее всего, поскольку Нам лучше использовать один сокет, да, и чтобы все выглядело более-менее а, так, так, так, так. И давайте сразу в мейшер персонажа укажем сокет. А, пускай это будет на спайн 0.1 от сокет. Это у нас будет премаре. Нет, премаре у нас есть. Secondary. Переходим в мили-вепан. Класс дефолт. Давайте это будет Base Мили. Там не знаю. Сок я так сразу. secondary Ну и сокет Use Weapon. так давайте сюда накинем материал просто куб материал чтобы это не было в клеточку ну и в принципе мы можем уже проверить давайте поднимем это поднимем это ну, нам нужно сокет настроить нажмем 2, 1, 2. как бы мы уже меняем оружие ну, давайте сокет сразу настроим чтобы все выглядело хорошо Кнайф, пускай будет так. Хотя я думаю, нам нужно еще сделать вот так жмем Плей поднимаем нож у нас есть primary weapon поднимаем винтовку и у нас есть secondary винтовка, нож как бы мы и меняем мы уже можем менять стейты если у нас будут анимации и уже работать с этим оружием и таким же образом да мы можем добавлять Различные классы оружия, там снайперские винтовки, пистолеты отдельно, там, арбалеты, луки, все что угодно мы можем таким образом добавлять. Но уточню то, что это подходит для того оружия, которое крепится на персонаже. Если вы будете удалять со сцены это оружие, тогда э, нам нужно будет записывать информацию в объекты. Для того, чтобы они хранились в игре И мы могли в любой момент заспавнить Тот тип оружия, который у нас записан в переменную Если мы сейчас удалим это оружие со сцены То оно также удалится с нашей переменной И мы не сможем вызвать это оружие Поэтому оно активно до тех пор, пока оно находится на сцене На данный момент оно на сцене Просто прикреплено, прикреплено к персонажу Поэтому если вам... Был полезен этот урок, пишите комментарии, ставьте лайки, возможно у кого-то есть какие-то предложения, что можно еще сюда добавить. Ну, в дальнейшем, я думаю, мы займемся стрельбой, чтобы наш персонаж реагировал на нашу мышку, да, если мы будем поворачивать мышку, то он будет, соответственно, целиться в определенные места но анимацию я думаю мы со стартер контент пака добавим там где он с оружием я думаю этого будет достаточно поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока